Всем добрый день! Сегодня у нас на испытаниях вот такой замечательный прожектор торговой марки Ferron Pro, модель L1000 мощностью 100 Вт. У данного прожектора есть заявленная характеристика защита от микросекундных импульсных помех до 2 кВт, что является обязательным требованием технического регламента таможенного союза 020 электромагнитной совместимость технических средств. Сейчас мы это и проверим. Перед нами устройство, называемое генератор микросекундных импульсных помех, что проще говоря, генератор скачков напряжения на входе осветительного устройства, в данном случае прожектора или 1000. Далее мы включаем, подаем питание на осветильную и ждем когда он достигнет рабочей температуры. Сейчас с периодичностью 60 секунд, то есть каждые 60 секунд проходит на контакты питания светодиодного прожектора микросекундная импульсная помеха, проще говоря, скачок напряжения. Как мы видим, изменений в характеристиках светодиодного прожектора не наблюдается, он продолжает светить, его световой поток не меняется. Для сравнения качества светодиодного прожектора мы взяли такой же прожектор мощностью 100 Вт, одного из наших конкурентов, который также сейчас поместим на данный испытательный стол и проверим на воздействие микросекундных импульсных помех по ходу. В результате испытания Данный светодиодный прожектор мощностью 100 Вт вышел из строя, перестал работать, а следовательно не прошел данный тест.